Всем привет! Сегодня у меня радостная новость для вас. Огромная радостная новость. Я нашел ваши деньги. 100 миллиардов долларов. Вот, Поэтому вы можете немного порадоваться, но вы их все равно не получите. Так как эти деньги уже потратили. Потратили их на трубопровод. Трубопровод, трубопровод. Извините, не знаю как правильно. Несмотря на то, что я писатель, не задавался этим вопросом. Так вот, его потратили на Северный поток. И эти деньги, 100 миллиардов, вдумайтесь в эту сумму, 100 миллиардов долларов уже потрачены, а сам Северный поток еще не достроен. И будет ли он достроен вообще в итоге, не факт. И будет ли он работать, будет ли он приносить прибыль. Вы, в принципе, можете задаться простыми элементарными вопросами, такими как... Что должен выполнять данный «Северный поток», по каким ценам и с какой рентабельностью, чтобы хотя бы отбить уже существующие затраты? Это очень важный вопрос. Почему? Потому что, потому что тут важно понимать, люди ожидают каких-то выплат, люди ожидают какого-то снисхождения на них благодати от власти, от правительства они не понимают совершенно простых вещей. И если так жаргонно выражаться, меня самого исключительно бомбит от того, что я вижу глупость и непонимание людей, простых и элементарных вещей. Денег в бюджете нет, денег в стабилизационных фондах нет. Но даже если гипотетически предположить, что все деньги там есть, и их еще не вывезли из страны, то эти деньги вы все равно не получите. Данная ситуация с эпидемией, с пандемией, с пневмонией, с карантинами, и со многим другим, с этой самоизоляцией преступной, они показали, эта ситуация нам показала истинное лицо власти, скажем так. Ну, по крайней мере, приподняла завесу и сняла с нее маску. Если до этого на власть можно было смотреть, как на волка в овечьей шкуре и находились те многие миллионы людей, глупых людей, глупых рабов, которые не замечали волка под овечьей шкурой, то но ну, я не знаю, что еще должно произойти на самом деле, чтобы люди, которые так вот живут, которые так вот патриотически в кавычках мыслят слушают власть, слушают телевизор, слушают пропагандистов. Что еще должно вообще на самом деле произойти, чтобы они ну, начали думать головой, начали один плюс 1 равно 2. Понимаете, это настолько элементарные простые вещи, которые, в принципе, я не знаю, мне всегда казалось, что это ну, легко понять, и что эта информация абсолютно доступна всем людям. Я почему-то не подозревал раньше, Сколько лет назад, там да и относительно, тоже недавно, я не подозревал, что люди не, не понимают и не осознают таких простых вещей. Если посмотреть вокруг, то, блин, ну, куда уже более явнее, куда уже более очевиднее. Есть такая фраза «капитан очевидность», да? Это когда кто-то в юморной форме высказывает простые вещи, элементарные вещи, доступные вещи который поймет, наверное, даже самый тупой человек. Вот. Сегодня, в принципе, никого не хочется оскорблять. Почему? Потому что ну, настроение такое дождливое, серое, умиротворенное, я бы сказал. Не порывистое, не, не яркое. Так вот, я нашел эти деньги, да, и они никуда не прятались, они лежали сверху, и это как бы всегда было доступно людям. Когда я немножечко углубился и посмотрел, в чем же суть этого северного потока, то стало ясно, что на самом деле это была попытка наказать Украину и еще больше привязать Европу к своим энергоносителям. Но что-то пошло не так, как это обычно бывает. Деньги были потрачены, и из договоренности по завершению строительства данного северного потока Вышли ряд стран, и там, короче, включились какие-то ограничения. В общем, вы сможете эту информацию легко получить, если вам интересно, и уточнить для себя некоторые моменты. Суть заключается в другом. Суть заключается в КПД самого Северного потока. Я так предполагаю, что о КПД там даже говорить не стоит, потому что это чисто популистическая пропаганда. Пропаган... <смех> ну, вы в общем, вы поняли, да? То есть это исключительно... Та стройка, которая создавалась для того, чтобы произвести фурор, для того, чтобы заявить о себе, для того, чтобы громко стукнуть по столу, для того, чтобы диктовать кому-то какие-то условия, наверное, и кого-то наказать. Я так предполагаю. Ну, потому что практичности в данной стройке никакой. Но 100 миллиардов долларов, они ушли. Более того, ну, естественно, вы прекрасно знаете, как идут стройки в стране, куда на самом деле уходят деньги, как и что происходит там на этих стройках, куда исчезают бабки, да, как они пивятся. Не хотел это слово говорить, но все-таки. То есть вы как бы имеете примеры на, на примере, извините за кламбур, на примере всех остальных, остальных строек. Поэтому вы не увидите денег. Их нет. Знаете, я, наверное, даже не удивлюсь, если э, в хранилище, где лежат золотые слитки, там, вашей страны, моей страны, и, наверное, ряда других стран, так называемых, бывшего совка, я не удивлюсь, если там давным-давно не золото. а лежат какие-нибудь свинцовые слитки, э, выкрашенные в специальную краску. Почему? Потому что... Лично я могу сделать очень простые выводы относительно того, что происходит. Это целенаправленное, систематическое уничтожение населения и уничтожение экономики, уничтожение отраслей, промышленности, образовательной системы, медицины, там, ой, ну все, совершенно все, что вы видите вокруг. Знаете, ошибка человека заключается в том, ошибка гражданина заключается в том, что он думает, что власть о нем заботится, что власть о нем думает. Это неправда. Власть преследует только свои цели. Результат, итог — власть не беспокоит, не волнует. Она понимает, видимо, что у нее ограничено временем, ограничено сроками ее пребывания на троне, скажем так. И она использует, ну, наверное, все возможности, чтобы выкачать по максимуму из страны, из экономики, из государства, из народа. Вот, я вижу лично вот такой вот вывод, и, ну, хотите судить, хотите поддерживать, как говорится, это ваши личное права. Но других ответов я даже не хочу сюда подставлять. Я даже не хочу другие выводы делать. Почему? Потому что они, мне кажется, совершенно нелогичны при той картинке, которую я наблюдаю. И вот все вот эти обращения телевизионные, они на самом деле ничего не стоят. И более того, это сумасшедшая глупость, которая лишний раз подтверждает, что люди все еще рассчитывают на влияние власти, они еще считают, что все-таки власть им поможет, но э, очень просто понять то, что именно власть это и сделала. То есть то, от чего просят избавить э, граждане э, с обращением к президенту или кому они там обращаются, к губернатору, к президенту, там, к генеральной прокуратуре, неважно кому совершенно. Э, они обращаются как раз к тому, кто это и сделал. Ну, знаете, это как банда преступников к вам в дом ворвалась, вас грабят, избивают, и вы с обращением, извините за каламбур, обращайтесь к главарю этой банды и говорите, уважаемый главарь, наведите, пожалуйста, порядок. Нас исключительно очень грубо грабят, очень сильно бьют и забирают фактически все. Пожалуйста, повлияйте на своих, там, я не знаю, подчиненных, Допустим, они нас грабят не так, как грабят. Но, но вот э, это вам не кажется вообще на самом деле идиотизмом и чушью. Это как вожак стаи, на самом деле. То, что делает стая, вожаку исключительно известно, исключительно понятно. И более того, делать это их сподвиг именно он. Вот. Я никого ни к чему не призываю. В данной ситуации мне важно просто раскрыть ваши глаза, если они еще закрыты. В чем я сомневаюсь, если дело касается моих подписчиков потому что люди у меня наоборот соображающие, они как раз эти вещи простые, элементарные, они видят, понимают и анализируют. Поэтому ничего не ждите от власти, вообще ничего не ждите. Все, что происходит, все, что, все, что творится вокруг нас, я вот, кстати, слышал такие фразы даже от своих от близких людей, вот типа молодец, там наш президент, что не ввел у нас в стране карантин, там, вот, там посмотрите, в России, в соседней там. Триндец, что творится, и будет хана, а наш, типа, не вел, какой он молодец. Нет, он не молодец. Он совершенно не молодец, и более того, его действия, они ограничиваются лишь его желанием обезопасить себя. То есть все, что он делает, он делает исключительно в плюсе к самому себе, не народу. Вы вот это должны понимать. Когда власть предпринимает какие-то шаги, но я видел пару примеров власти, но сейчас мы не будем об этом говорить, где мне хотелось бы верить. И я пока еще не нашел противовеса, дабы, как говорится, обвинить этих людей в популизме там или еще в чем-то. Я видел, что их шаги приняты этой властью, они на самом деле оказались положительными для народа. Но время пока что на самом деле действительно только время показывает. И если ситуация критическая, то времени для того, чтобы увидеть результат, нужно совсем немного. Вот чем хороша данная ситуация если отбросить смерть, болезни и многое другое. вот. Поэтому я вам так скажу, что наш, что ваш, что бы он ни предпринимал, там, что соседний, там, это, это совершенно неважно. Они все это делают исключительно только ради себя, не ради народа. Забудьте, забудьте о том, что власть... Правильно, кстати говоря, в свое время ходил такой... Ролик по Ютубу, ну, вообще в, в сети, скажем так, где одна из каких-то там, кто она депутатша, я не помню кто, блин, я забыл там, то ли она с общественностью, то ли еще что-то. В общем, телка одна, безмозглая, которая сказала, что государством вы, вы видели, обязательно видели это видео, что государством в принципе ничего не должно. Вы родили ребенка, вы типа сами за ним. И следите. И таких примеров очень много, и регулярно представители власти, так называемые преступные э, депутаты, губернаторы и многие другие, они постоянно говорят, все время проскакивает с определенной периодичностью вот такое вот самовыражение, когда они говорят, что государство вам ничего не должно. Э, вы зря относитесь к этим словам как к чему-то уникальному, как к чему-то поразительному. На самом деле это те как раз слова, которые абсолютно точно совпадают с их мыслями и с их поведением. И все те, кто во власти, они не только знают, они именно так и поступают. То есть это их правило. Их задача — собрать с вас оброк, собрать с вас дань в виде налогов, каких-то сборов там и прочих поборов, но взамен не дать ничего. Мне понравилось, как один политолог, по-моему, он сказал, он сказал, что... Вы платите налоги не для того, чтобы потом, в, в последующем, в будущем эти налоги помогли вам выжить там в сложной ситуации или какие-то социальные гарантии, чтобы э, выдворить реальность, да? Нет, э, вы платите налоги за то, чтобы вас не посадили в тюрьму, понимаете? То есть, это такой регулярный оброк, э, для того, чтобы вы оставались на, на так называемой свободе ограниченной территории и могли продолжать опять зарабатывать денежку, чтобы платить следующий оборот. Потому что если вы не заплатите налоги, у вас нет права что-то опротестовать, опровергнуть, отстоять, отменить. У вас нет на это права, так как все суды, все вся исполнительная власть, все, все принадлежит власти, ну, то есть, это власть, <свят>, то есть, это <свят> один из пальцев, скажем так, того страшного чудовища, которое вами управляет и вами владеет, что очень важно. Оно не просто вами управляет, оно вами владеет. И это важно понимать, поэтому, если вы не заплатите налоги, то вас просто посадят. Вы скажете лишнее слово, вас посадят. Вот почему я в своих видео, предположим, дабы вы могли спокойно их, за исключением некоторых за исключением некоторых видео и я кстати говоря, хотел бы обратиться с просьбой если вы можете, то репостите пожалуйста мои видео, где можете, сколько можете, как можете потому что рекламы нам как раз не хватает если вам это интересно опять же ну и есть дублирующий канал ссылка у меня на главной странице есть дублирующий канал где я дублирую все видео, на всякий случай если вы не против, подпишитесь на него почему? потому что ну, мало ли, темы я такие затрагиваю, вдруг кому-то не понравится, и даже если на время закроют этот канал, я смогу переместиться туда и совершенно спокойно продолжить, скажем так, вести свой популизм в массы, если вам это интересно. Ссылку вы найдете, еще раз говорю, на главной странице канала. Поэтому можете, да, поддерживать длинные комментарии, лайки, репосты, это, конечно, все... <кх> это все очень положительно влиять на развитие канала, потому что нас совершенно не продвигать. Ну, ладно, не будем на этом, отойдем, продолжим. В общем, какие выводы мы можем сделать? Власть — это враг, власть — это преступник. Все, что вы видите, все, что происходит, воспринимайте, пожалуйста, буквально. Не надо искать каких-то скрытых смыслов. В этом огромная проблема людей. Проблема людей в том, что они постоянно пытаются что-то оправдать. То есть вас воспитали исключительно таким образом, чтобы вы были податливы, чтобы вами можно было управлять. Я как раз сегодня вел диалог с одним из своих хороших подписчиков, и мы затронули тему относительно вот как раз управления обществом, и я сказал, что у человека, у него достаточно много слабостей, достаточно много изъянов, и эти изъяны человек не признает в себе. То есть вот, вот это вот, закрытость перед самим собой даже. Я же не говорю, что ходить по улице и всем рассказываете, какие у вас плохие черты. Нет, ничего подобного. Но вот в человеке есть, извините за выражение, говно. Да? Человек обосрался. И человек будет стоять вонять, но при этом он будет обвинять всех вокруг. Он будет говорить, от тебя вонять, от тебя вонять. Ну, это метафора, вы же понимаете. Если человек разумный, что редко встречается, то этот человек поймет, что он обосрался и... Себе хотя бы правду скажет, окружающим не надо, но себе скажет правду, что да, это он так изгодился, и он пойдет и помоется и поменяет штаны. Но ну, вы поняли, да, метафору? Вот в этом вся разница. Тот человек, который признает наличие проблемы, он начинает ее исправлять. В этом есть суть решения любой проблемы, любого изъяна человека. Но так как люди эгоистичны, так как люди корысты, так как люди лицемерные, так как люди. И прочее, прочее, прочее. То есть это очень длинный список плохих черт. И я в том числе такой же человек. Это чтобы вы, как говорится, не думали, что я там чем-то отличаюсь положительным от вас. Нет, я совершенно такой же эгоист, корыстолюб. И да, кому-то могу и полицемерить, и если вдруг в этом возникнет необходимость. ну Я очень давно не лицемерил, поэтому, как бы, наверное, мне сложно сейчас привести пример. Ну хорошо, не будем... На этом цикле. Суть в чем заключается? Суть заключается в том, что люди не исправляют свои проблемы, они не становятся лучше. Следовательно, они не развиваются. Следовательно, их изъяны остаются нетронутыми. Власть прекрасно знает о каждом из этих изъянов. Власть прекрасно осведомлена о слабостях человека. Да, в принципе, посмотрите на любого, и вы увидите. Я, я в свои все видео как раз снимаю на эти темы и пытаюсь вам рассказать то, что я заметил, вы же не подумайте, что я там кого-то другого осуждаю. Нет, на самом деле я в себе очень многие проблемы нахожу и изъяны, о которых и говорю. Просто я, предположим, в некоторые моменты говорю, что мы, ну, мы, вы, а не я. Хотя у меня достаточно роликов, где я совершенно прямо называю себя дураком. То есть это лицемером там и кем-то еще подонком и прочее, прочее. Кто знаком с моими видео, там их уже тысяча скоро будет. И кто знаком с моими видео, тот прекрасно знает, как я к себе отношусь в этом плане. И мне скромничать, как говорится, не привыкать. Или нет, извините, ну вы поняли. В общем, я к скромности так отношусь достаточно. Есть уместно, значит да, если нет, то, то нет. Вот, и власть использует в данной ситуации ваши слабости как средства для манипуляции и направления. И получается так, что им, в принципе, ничего не надо. Они могут говорить буквальные вещи, совершенно прямо и буквально. Это наша страна, это наш народ, это наш бюджет, это наш, э, наш резерв там или еще, это наша армия. То есть, понимаете, они говорят буквально, а вы слышите то, что хотите слышать. Вот и вся разница. Потому что, ну, когда если... Посмотрите любые новости, вот включите, совершенно любые новости, даже вот эту вот пропаганду сраную, НТВ, там, РТР, ОРТ, там, еще что-то, можете и наши белорусские каналы посмотреть, и украинские можете глянуть тоже, неважно не совершенно, то есть любой канал, который является государственным, пожалуйста, включите его, посмотрите новости, и вы увидите, что если, если вы будете слушать слова, которые говорят вам с экрана телевизора, и воспринимать их исключительно буквально, то вы почувствуете разницу. Вы прям, вы прям офигеете. Это сложно перестроиться, да, я понимаю, но попробуйте, да, вам будет интересно. Потому что вы сразу же поймете, что все, что вас окружает, вам никогда не принадлежало. И вы в том числе. Вы собственность какого-то там рабовладельца, который сидит... В Кремле, в Белом доме, там, я не знаю, в Красном доме, в синем доме да неважно совершенно, где он сидит. Вы собственность. И все то, что вы считаете своей собственностью, это не ваша собственность, а их собственность. Потому что за право временного пользования вы регулярно платите налоги, обробки, дань. Дань. То есть, посмотрите на времена, как нам говорят, я не знаю, насколько верна история, но суть не в этом. Тут главные это примеры. Провести параллели, чтобы понять, посмотрите, пожалуйста, на монголо-татарское игорь, да, и как там поступал хан, баты, там, все эти остальные мудаки. Как, ну, почему мудаки? Достаточно разумные, если так глянуть, завоеватели. Так вот, посмотрите, как они действовали. Они собирали дань, за это они не убивали, там, какое-то время не грабили, не насиловали. Ну, то есть все достаточно просто. Они устанавливали определенного рода порядки. И приложите, пожалуйста, вот эту картинку, приложите ее на современное общество, на современный мир. И вы видите, что да, разницы-то нет никакой. Ну, совершенно никакой. Вся разница на самом деле это в бумажках. Ну, в формальностях, вот, и в словах, которые, в принципе, в большинстве своем они даже не прячут, они даже не маскируют их. Поэтому вам никто ничего не должен. Это абсолютная правда, это абсолютная истина. Кроме вас самих, никто не позабытится о вас самих и о ваших близких. Заблуждение — это та самая большая дырка, большая пробойная, через которую входит вода в ваш корабль, в вашу лодку, там, и она потянет вас на дно. То есть у вас вариантов-то нет до тех пор, пока вы не увидите э, в себе вот эти дефекты, пока... Вы, э, это рычаги манипуляции, управления вами. Вы, если не заметите это и не исправите, вы не станете мыслить свободно. Извините. Вы не откроете для себя совершенно другой мир. И вы не признаете правду, вы не признаете реальность. Вы не осознаете реальность. А, понимаете, такое... Я смотрю на людей, на общество и Вижу, что мы вот вроде все одинаковые, но мыслим совершенно по-разному. Выходит так, что одних вот вгоняют в какие-то рамки мыслительного процесса. Все, они в нем и находятся. Они нише. Ш... Шаг вправо, шаг влево, расстрел, грубо говоря. Вот, и это все пропаганда, политика, религия, опять же, образовательная система. Так вот, мы пришли к какому выводу? Вернее, я пришел к выводу. Но ну, подтолкнул меня мой подписчик к тому, чтобы прийти к такому выводу, извините за этот опять-таки каламбур, все сводится, опять же, опять же, все сводится к воспитанию в семье, потому что как раз из-за нехватки достойного образования, из-за нехватки знаний, из-за нехватки развитости интеллекта, человек мыслит убого, человек находится вот в этих самых рамках. И из-за того, что он находится в этих рамках, он не в состоянии даже себя довести до определенного уровня развития и продолжая иметь вот этот вот брак, да, вот эти вот технические, скажем так, недоработки, через них им и управляют. Но это как автомобиль, в который, так как любая бытовая техника, в которую изначально закладывается брак производителями корпорациями. Если вы об этом не знали, то вот вам, пожалуйста, откровение. Закладывается брак и рассчитывается так, что вещь должна проработать, вещь транспорт, он должен проработать там, предположим, два года. Два года гарантии дается этой вещи. Вы ей пользуетесь, она ломается, пока на гарантии она вполне неплохо поработает. Но потом значит, износу подвергаются как раз вот те те места, те запчасти, в которые был заведомо заложен дефект. И после того, как заканчивается гарантия, вещь начинает сыпаться в прямом смысле слова. И сделано все таким образом, чтобы сервис вам был дорог, чтобы вам было проще выкинуть и проще приобрести новую какую-то вещь. А так как в техническом плане очень мало людей развивается, и очень мало людей знают, как пользоваться отверткой, пассатижами и многим другим, я уже не говорю там, про какие-то сложные инструменты, и приборы, там, ту же болгарку или... Циркулярку и в руки вообще людям некоторым давать нельзя, потому что будет хана, они себя в мясо покромсают. Но э -э, это как обезьяна с гранатой. Да? Так вот, э -э, не владея определенной информацией, не занимаясь саморазвитием, э -э, человек, конечно же, не в состоянии будет не починить, не по, понять вообще, с, чек, с какой стороны ему подойти к этой вещи, к этой, к этой технике, к этой, к этой детали. Это нормально, это тоже, тот, тот, тот же самый пласт управления, манипуляции человека. Ему говорят, как делать нужно конкретно, и все, все его, в принципе, возможности сводятся только к одному — дай денег. Дай денег. Вот в определенный... Ну что, буду подводить Да, итог, сегодня хватит, это из-за погоды я решил записать. Так что имейте в виду, там, если что, второй канал, подписывайтесь, репостите видео, лайки и прочее. Если вдруг вам это интересно, если вдруг вы хотите. Суть данного видео была исключительно в том, что... Ну, мне просто хотелось поскорее с вами поделиться вот этой информацией 100 миллиардов долларов. И я уверен, это ведь только один проект. Вы же прекрасно понимаете, что если мы начнем копать... Да не надо даже копать, даже не надо копать. Посмотрите, пожалуйста... Ну там, э, программу развития правительства на пятилетку или там, я не знаю, или на десятилетку. Посмотрите, пожалуйста, и вы увидите, на какие проекты, сколько было бабла потрачено. Там космодром, э, Крымский мост. Вот, пожалуйста, вам «Серный поток. Но это серый поток 2, а есть же серый поток один судя по всему. Логично предположить, да? И там говорят о полете на Луну, говорят о генетических исследованиях, дочь президента там будет заниматься, говорят там об этом, об этом, о месторождениях, о, каких, о новом вооружении. И все это проекты, проекты, проекты. Ну, пожалуйста, можно заглянуть в ленту, в ленту информационную событий, в архивную тоже, глянуть, набрать. Или просто посмотреть, вот действительно, планы правительства там, на пятилетку и все такое прочее. Или затраты бюджета, я не знаю, надо глянуть. Вот, по посмотрите и суммируйте. И вы поймете, сколько бабла вообще, может быть, гипотетически у страны осталось. Россия нищая. Как бы кому не было противно слышать эту фразу, Россия нищая. И там, когда кто-то смотрит на нас, на Беларуси, и говорит. А, Беларусь, там, по сравнению с Россией нищая. Да, нищая, как бы еще и в долгах у нас сколько сейчас там, я не буду называть точную цифру, 30 миллиардов внешний долг, там, это не считая внутреннего, то что там 7 или 8 миллиардов должны граждане банкам, ну по кредитам, там, по всем этим вещам. Внутренний долг и прочее, прочее, Ой, это страшные суммы. Я даже, ну, я могу для вас глянуть, но для вас это все в открытом доступе, вы тоже можете посмотреть это узнать. Да, нищие. И Украина по факту нищие, в долгах, как в Шелках, и, и Прибалты нищие, несмотря на то, что в Евросоюзе, и грузины нищие, и многие, многие, многие. Но это ошибки предыдущей власти, ну или та той, которая сейчас сидит многое. Уже несколько десятилетий власти. Это их ошибки, да, и надо понимать. Но не надо бить себя в руки и говорить, что «а вот мы богатые». Нет, вы не богатые. Вы нищие, и денег нет вообще. Я предполагаю, что там дыры такие, что просто страшно об этом говорить. Правда, мне есть предположение, что правда, она на самом деле страшнее, чем мы предполагаем. Вот знаете, я, как бы это, может быть, пессимистично не, не звучало, но я в последнее время стал сторонником негативного отношения. В каком плане? Я смотрю на людей, и теперь я уже не жду от них ничего хорошего. То есть я, скорее, больше, более, больше жду от них чего-то плохого. И если человек поступает хорошо, то я радуюсь и горд за этого человека и стараюсь держать его поближе к себе. Почему? Потому что ну, человек показал, что он человек, не существо банально грязное, ублюдочное, паскудное. вот и подлое. Да? А... Просто когда вы думаете о человеке хорошо, и он вас подводит, что происходит фактически регулярно, то вы, естественно, расстраиваетесь, разочаровываете. Зачем вам эти нервы? Я не понимаю. Думайте о людях плохо, и когда они будут поступать плохо, вы будете воспринимать это как должное, вы будете, ну, я, я знал, что человек так поступит. Вы же сами, думая хорошо о людях, одалживаете им деньги и вгоняете себя в последующем в долги. Понимаете, в чем проблема? Сами себя подставляете под удар. Ведь У, у наших людей, у них, у них привычка последние рубаху снять. Не что там из какого-то далекого резерва взять, а именно последний рубах. И в этом грандиозный минус. Поэтому, ребят, Думайте о людях плохо, думайте о власти плохо, и вы не будете питать иллюзии, вы будете э, буквально воспринимать их слова, их поведение, поступки, и вы будете делать правильные выводы. Это очень важно. Вы будете осознавать реальность. Недаром я так назвал свой канал. Потому что реальность — это ты. Это твой взгляд на мир. Это так вот я назвал, кстати, второй канал тот. Реальность — это ты. Вы, вы сможете понять, вы сможете хотя бы больше понимать, да, ну хотя бы. Потому что все наши последующие шаги, не строятся исключительно от того, что мы успели понять. Это как пласты, это как этажи. И если предыдущий этаж был гнилой, если предыдущий этаж был мираж, рифма получилась, да, этаж-мираж, если он был обманом, если он был ширмой, то на следующий этаж вы не подниметесь. Вы будете все время вот так вот проваливаться вниз, вниз, вниз, но при этом вы будете думать, что вы поднялись выше. Но это ведь не так. Ну, это я такой параллель пытаюсь провести, чтобы как бы некую метафору создать, да? Ну, так и есть. Когда ты копаешь какую-то информацию, и если предыдущая информация, от которой ты отталкиваешься, была лжива, была поддельна, была фальшива, то ничего удивительного, что последующие выводы у тебя будут неверные. Так же в математике, так же в химии, если формулы, если, если ты считаешь, и у тебя э, твои данные, твои величины, если они неверные, то и все уравнение будет неверное. Понимаете? Это же очень просто. Поэтому, ну, я не знаю, попробуйте хотя бы э, землю под ногами, первый свой уровень или нулевой, какой там я, я в цифрах, в данной ситуации не буду проводить, проводить каких-то аналогий, то есть как каждый пусть выбирает сам для себя. Но попробуйте свой, да, первичный вот этот уровень, хотя бы его выстроить честно, хотя бы его выстроить, ну, я не знаю, справедливо-несправедливо, но прямолинейно, что ли. За что могу себя уважать, за то, что стараюсь людям говорить прямо в лицо то, что думаю о ней. Ну и таким образом, я как минимум, я отсеиваю сразу ненужных бесполезных существ. Че на них тратить время, правда? Вот. Хотя и грубо, я согласен. Но я не преследую цели унизить, оскорбить. Нет, у меня нету таких мотивационных моментов каких-то. Не в этом все. Нет. Не делайте таких выводов. В общем, все. Берегите себя. Крайне рад был с вами сегодня поговорить. Погода, как всегда, не позволила, извините. Подписывайтесь на дублирующий канал, э, репостите видео. Но, пожалуйста, смотрите, если вдруг хотите зарепостить, то обратите внимание, не вызовет ли это у вас в будущем проблем. Хотя я, конечно, стараюсь э, лишний раз никаких не ни имен называть, ни организации, ни названия стран редко использую. Вот, и стараюсь таких ли личных оскорблений не произносить, поэтому... Э, ну, поэтому пока еще меня не растоптали, наверное. Вот. Ну, а так все хорошо, все в порядке. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Искини, рад был сегодня с вами увидеться. До новых встреч, пока.